В данном уроке мы не будем торговать, а рассмотрим готовые сделки одного из удачных дней и на очень короткого торгового дня. Я уже говорил, что если у вас все складывается удачно и вы совершили несколько хороших сделок, это хороший повод остановиться и на этом закончить и посвятить остаток дня не торговле, а посвятить остаток дня изучению технического анализа. Изучение каких других методов торговли. Заигрываться, если у вас все плохо складывается и у вас каждая сделка убычная, убычная, убычная, не нужно бросаться отыгрываться. Но и, и противоположный вариант, он тоже имеет силу. Если у вас все складывается удачно, и удачно, вы совершили 2, 3, 10 прибыльных сделок, то нужно на этом остановиться и, возможно, день закончить. Бывают ударные дни, когда все летит в одну сторону. Но здесь лучше открыть позицию и закрыть ее в конце дня. Такие дни встречаются достаточно редко, даже не каждый месяц, но в такой день лучше тоже переключить свой мозг и остаться в позиции с утра и до конца дня. Неважно, летим мы вверх или вниз, бывает и в ту и в другую сторону, такие ударные направленные дни. Эти дни, они сильно отличаются от обычных, в них нужно торговать осторожно. Давайте разберем вот этот день, который перед нами. Закончился он до 12 часов, самое лучшее торговое время. Использовался только фьючерс на Газпром. Здесь приведен сверху фьючерс, график фьючерса, снизу объемы, которые выходили на фьючерс. Как мы видели при торговле, мы смотрим не только объемы фьючерсов, но еще дополнительно смотрим объемы на фондовой секции. Начался день удачно, такой небольшой, совершенно коротенькой сделки, чуть больше 20 пунктов было здесь взято. И затем убычная сделка. Ну, фактически, сделка закрытая в 0. После такой сделки всегда предельное внимание. Но после этого следует хороший, хорошее движение вниз. И на этой сделке я забираю уже 40 пунктов. Обратить внимание, здесь очень хороший случай, когда мне удалось развернуться сразу в обратную сторону. и Я закрываю, пусть короткую, но еще дополнительно прибыльную сделку. То есть не выход, а разворот. Разворот может быть по сигналам, которые мы увидели в стакане. Опять, большой объем выставляется, движение заканчивается, от этого объема можно покрыться, если рынок останавливается, и развернуться сразу. Вот первый подход к большому объему, обычно он первый раз, рынок его просто где-то вдали видит, и сразу начинает откатываться. То есть, подходит как раз на такое расстояние, что вы его можете увидеть в стакане размером 20 на 20 на фондовой секции. Обычно такой подход. На фьючерсе, если увидите большой объем, к сожалению, вот за несколько торговых дней я этот объем не смог показать онлайн. Но вот в этот торговый день, который сейчас рассматриваем, я его видел. Это был объем порядка тысячи контрактов для Газпрома. Это уже нормальный объем на срочной секции, на фьючерсах, от которого можно войти. И здесь был тоже отыгран вход вот от этого объема. Движение не заканчивалось, и еще попытка входа. Еще одна коротенькая прибыльная сделка. Но такие сделки короткие ловить ну, достаточно неэффективно и опасно, потому что вы не ловите движение, а входите в сделку и ждете несколько свечей. Вот как, к примеру, предыдущая сделка. Здесь движение короткое. Вот эта сделка. Короткое движение, но ждали мы ну, порядка наверное, двух минут. Здесь минутный график. И это всегда риск, что против вас пойдет позиция. Самое главное, моментально крыться. А вот следующая сделка, вот это уже удача. Здесь действительно хороший вход. Прошло движение. Пошел пробой вот этого локального уровня, который сформировался после свечи открытия. Вот этот уровень. В том числе удалось поймать и пробой этого уровня. И здесь мы уже забираем почти 1 рубль. Это очень хорошее движение на «Газпроме». Поймать можно и больше. Бывает, что в моменте про рынок пролетает там, 2, 3, 4 рубля. И для скальпера поймать такой объем – это хорошая дневная удача. На этом, в принципе, можно остановиться. Потому что 4 рубля – рубля это уже ну, огромная сумма, которая редко удается в какой бы день. Вот здесь одна сделка – это почти рубль. А рубль давайте посчитаем на 8 контрактов. Это получается 800 рублей. Это 2% от нашего депозита. То есть 2% одну сделку вы забираете в течение 1, 2, 3, 4 и в течение 5 минут. Это отличный результат. Здесь тоже удалось использовать разворот. То есть здесь был сигнал. Сигнал большой объем. Это, во-первых, был хай около хая текущего дня свечи открытия и от большого объема здесь разворот и коротенько еще дополнительная сделочка в плюс но на этом движение рынка не закончилось проторговка идет вдоль границы на небольших объемах объемы здесь мы видим что падали и следующее движение конечно идеально искать вот один вход если вот как в этой сделке все полетело в нашу сторону. Можно немножко подождать и посидеть. Сейчас я не могу точно вспомнить, что здесь было. Но, скорее всего, были, возможно, возможно, были причины, по которым я из этой сделки вышел. И еще короткая сделка, соответственно, захватывая все это движение целиком. Еще одна короткая сделка. Еще небольшой профит. Ну, здесь уже забирается 30 пунктов. Чуть меньше 30 пунктов, минимальный. Объем, ради которого стоит входить в сделку. И на этом на этом день я закончу То есть, заигрываться не нужно. Теперь давайте посмотрим, что у нас по сделкам по риск менеджеру. Когда я занимаюсь скальпингом, всегда использую риск менеджер. 10 лет назад, когда я начинал этим заниматься, тогда данной программы не было. Появилась она позже, я ее разработал гораздо позже. На основе пожеланий не только моих, но и других трейдеров, с которыми я работал. И эта программа позволяет очень быстро сразу проанализировать результат работы за день. Смотрим все эти сделки, которые мы разобрали, они перед вами. И теперь смотрим, что показывает риск-менеджер. мажа составляет 1233 рубля. Вычитаем комиссию. Но ну, здесь комиссия у меня немножко завышенная. Я указал FORCE в настройках рубль в одну сторону. На самом деле брокер берет у меня меньше порядка 25 копеек. Брокер, ну, биржи берет больше. На бирже комиссия поднялась. У меня брокер берет комиссию в зависимости от объема на фон на срочной секции. Даже с учетом вот такой комиссии брокера, получается, что мы заработали порядка 1000 рублей чистыми. 1000 рублей это составляет 2,5%. Вот это очень хороший результат за день. Если вы посчитаете и 2,5% у вас будет получаться в день, то в год вы заработаете 500%. Как раз та сумма, которая лежит в нашем диапазоне, которую мы ожидали и о которой я говорил, что есть смысл заниматься скальпингом, если вы зарабатываете такие проценты. Если вы торгуете из месяца в месяц и вы зарабатываете там 1-2% в месяц, то тогда скальперская торговля становится неэффективной и невыгодной. Вы работаете и объем у вас все равно ограничен, вы целый день заняты, а профит у вас совершенно небольшой, и профит у вас сравнимый, например, складами, всегда нужно сравнивать с банковскими депозитами или с вложением безрисковой облигаций. Вот облигация ФЗ. На текущий момент, когда я записываю курс, процентные ставки очень упали, они меньше 5% составляют, и уже это становится невыгодно, поэтому люди понесли деньги на фондовый рынок. Понесли не только в скальпинг, но понесли и в покупку акций, и других инструментов, которые позволяют заработать больше. Если возьмем несколько лет назад, то ставки достигали 20% в банке или по облигациям ФВЗ. Конечно, при таких ставках имеет смысл вкладывать деньги просто в безрисковые активы. Но на текущий момент более актуальным становится более рискованный инструмент. Если мы посмотрим по соотношению прибыльных и убыточных сделок, то здесь очень хорошее соотношение. Всего 9 сделок получилось за этот день, из них 3 убыточных. Вот это отличное соотношение для скальпера. 30% убыточных сделок. 20, 30, даже 40% убыточных сделок. Если вы прибыльными будете забирать хотя бы по 30-50 пунктов с Газпрома или Сбербанка, у вас, а стопы ваши будут составлять 10-20 пунктов, то вы будете в плюсе даже с учетом комиссии. То есть вот на такой процент нужно ориентироваться. Это не значит, что вы не можете совершить в день, там, 20 только прибыльных сделок или 20 прибыльных одну убыточную, такие дни тоже случаются. Также вы можете, и мы смотрели, что мы торговали, у нас было где-то 50% прибыльных сделок, и все равно мы оставались в плюсе. И как 10 лет назад я опять же убедился, что для стаканной, для скальперской стаканной торговли по объемам, по плотности объема, лучшее время это до часу дня, то есть утреннее Утренняя часть основной секции ⁇ самое лучшее время для торгов. И я остаюсь при этом мнении.